Я эту лекцию начала писать, когда я жила в Америке, училась э, до 2000-х, поздние 90-е, бросив свою карьеру в миру. И 7 лет я ее писала. И вчера ночью, когда мы начали ее пересматривать, удивительно было то, что она открылась мне опять по-новому. Здесь очень много фактов. И если вы будете их слушать и слышать, то знайте, что за каждым фактом оно будет вам легким. Кажется, ну что тут такого? Но за каждой мысли надо было прочесть десятки, а может быть даже сотни научных работ Арварда, Джона Хопкинса, Стэнфорда, Оксфорда. Общаться, переспрашивать многих, с многими учеными. И это писалось, писалось и писалось. Вы здесь увидите, какие работы вошли также в эту тему. Сколько здесь лиц? 6. Это 20 лет. Да, вы согласны? Прибавим еще 10. 30. 30. Еще 10. 100. Лицо меняется. Да. Еще 10 сколько? Тут 50. 50. Тут будет уже 60. Здесь Библия говорит человеку дано 70-80. Но это будет 70 и 80. Но последние работы таких, можно сказать, мировой известностью микробиологов говорят о томе генетиков, что хотя в Библии скажено, что 70, 80 это хорошо, но генетически мы можем видеть, если мы внедряемся, ищем клетку, что 120 может быть. У нас есть запас, если мы умеем его найти. А давайте сделаем теперь другую опись. 20-40. 60. Понимаете разницу? 80, 100, 120. Что я вам теперь сказала? Я сказала, что вы можете задержать свое старение не 10 лет, а 20 лет период. Поэтому ты можешь 60 лет жить как 40-45, а ты можешь 60 лет жить как 70-75. Вообще таким. К нам приходят 40-летние, которые 35-летние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 Получила травму спинного, и меня ожидает сложная операция, но врачи говорят, что то, что то я с пятого этажа упала. Mm -hmm. Потом я встала и пошла на лекцию. Читала ее два часа, 200 человек было. Это было вашим любимым в вашем любимом Минске. Потом я еще упала, потом я еще в автоварию попала, потом еще, и потом...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 Мы идем в Фравненковом институт. Дополнительная научная работа о факторах продолжительности жизни. Вы знаете, у нас есть такой маркет «Стокман». Это шведский большой маркет, я не знаю, где он. В Европе он есть, есть ли в России. И та, туда ходят очень богатые люди. Я взяла работу Вильяма Костелли, сделала там такой барьер и раздавала буклеты говорила людям, какие надо выборы, стояла днями, просто стояла и передавала. И передавала как раз следующий вывод из вот этой... 50 лет длилась эта работа в центре Фраминглам. в 1948 начался, и изучали все-все жители, 50 лет, тысяча исследовательских работ. Если если тогда это стоило 43 миллиона, то сейчас научные работы, которые надо просматривать, стоят уже 150 миллионов долларов. За 43 миллиона уже ни одну научную работу не сделаешь. Но и время было другое. Посмотрите, какой простой итог. Ну, запишите его, запомните. Это действительно истина. Если бы люди, Костели вообще, их э, три брата двоюродные, они все время по американскому телевидению выступают, и пропагируют, они сажут, сажатся за столом, и много фруктов, овощей, и показывают, чем питаются. Если бы люди приняли правильно сбалансированную растительную диету, вся проблема эпидемической распространенности сердечных заболеваний исчезла бы. Это результат 50 лет, тысячи научных работ. Так просто, это надо поверить. Еще работа: декан Университета национального здоровья в Калифорнии. Доктор Брезлоу. Вы видите, вы получаете здесь очень большую информацию. Но для этого, чтобы это все проработать, нужны, во-первых, исследования, годы, годы, годы, десятки лет. Что делал доктор Брезло? В течение 9 лет он изучал соотношение привычек образа жизни к относительной смертности. И подопытные были у него вот эти 7 тысяч калифорнийцев. Посмотрите, какой результат. Настолько простой, что когда ты это людям скажешь, они не верят, что это так просто. Но ты должен это доказывать, в поте лица доказывать, доказывать, что это истина. Во-первых, регулярный прием здорового завтрака. Сколько из вас, из вас не не любит утренний завтрак. Ну, не бойтесь вы. Все любят. Все любят. Все любят. <laughs> да ну, лгунчики маленькие. Я, например, не люблю. А я люблю. Я я всегда, я поздно, потому что я в студенчике, когда я учила в я все время работала по ночам. Это что значит, да? Вечером ты начинаешь, ты поздно кушаешь, утром тебе, но ничего не лезет. И я заболела, у меня силы начали уходить. Начала изучать работу и сама... Пришла, ну как бы, к покаянию, можно сказать, что нельзя так. Регулярный прием здорового завтрака, если вы это не сделаете регулярным, укоротить вашу жизнь на 4,5 года. Даже такой простой, это простая вещь. На 4,5 года. Воздержание от алкогольных напиток, воздержание от курения, но это элементарно. Перекусы. Меня очень часто в гости большие-большие такие, но люди хотят накрыть стол, и там всякие вкуснячки, всякие там и фруктики, и маленькие долики. Значит, ты можешь уже пойти, возьмешь отсюда, возьмешь оттуда, возьмешь еще, и можешь так целый день, понемножку. И человек, у кого не сбалансированный сахар, и трудно... С поджелудочной железой он нуждается в перекусах, он не может себя... Но как раз и это, является, эти перекусы являются причиной повышенного сахара. Ни в коем мере нельзя в это время, все время есть. Все время есть. А человек, который диабет, он... Посмотрите, пожалуйста, про диабет, вот эту лекцию. Там очень все прожевано. Потом есть, когда идет... Вот это заболевание, когда вам пища не идет вниз, а она идет вверх-обратно. Рефлюкс. Айкус, рефлюкс, да? Рефлюкс. Это тоже проблема перекусов. Да, изжога, пере, пере, ну, рефлюкс. И никакими таблетками медикаментозно вы это не решите. Просто режим убрать перекусы. Самый лучший график, промежуток между вашим вашей приемом пищи пять часов если вы бы смогли бы так было бы очень хорошо 5 часов регулярное физическое упражнение. когда я не могла я дошла до 100 физических упражнений но когда упала не могла день у меня такой стул упражнения но потом но очень хорошо плавать человек там не напрягается если бы вы это тоже сделали себя хотя бы раз-два в неделю это очень хорошо Забота об умеренном весе тела. Человеку трудно. Умеренный, умеренный вес – это тоже здоровье. Правильный режим отдыха и достаточное количество сна. Отдых – это не только сон. Отдых – это здоровая психика. Отдых – это когда ты не тревожишься по каждому, каждому пустяку. Отдых – это не то, что ты все время нервничаешь. Отдых – это спокойный нрав. И тогда ты можешь спать. Что же привели эти результаты у этого исследования? Удивительные. Применение в жизни все семь привычек, ваша жизнь удлиняется на 11 лет. 11 лет. А что это значит, если жизнь удлиняется? Ваши заболевания уходят. Правильно? Логично. Но отказ хотя бы от одной правильной привычки значительно укорачивает жизнь. Например, но это я уже вам сказала, здоровый завтрак четыре с половиной, но курение уменьшает вашу жизнь. Одна чашка кофе, выкуренных пять сигарет равно. Религиозный мир меня стреляет, я иду к медикам, я иду э, ко всем этим методистам, баптистам, все равно. Для меня Библия эталон, они не то, что люди выдумывают. И начинают меня бить. <laughs> Иди домой. Потому что кофе, кофе, кофе, кофе, кофе. Чай, чай, чай, чай. Ну, Корея тоже. И вообще все эти, все эти страны теплые. А между прочим, зеленый чай, никакой не здоровый чай. Но про это надо лекцию смотреть. Что она на самом деле делает. Вы получаете совершенно неправильное знание. К сожалению, это так. Продолжительность жизни, научно-исследовательская работа, вот теперь мы идем в Гарвард, Единственное до сих пор. Если вы по латыни возьмете адлибуту, это называется «мои желания», по желанию. По собственному усмотрению. Посмотрите, что сделали с маленькими грызунами. Обычно они живут два года. Начали уменьшать их рацион на 25%, моментально жизнь на 0,5-полгода у продлилась. Дальше 50, половину изъяли, что они обычно ели. Три года уже, посмотрите. Больше, да, живут. Почему Харахачибу? Значит, это правда? Значит, это уже научно доказанная истина. Меньше ешь, дольше живешь. Но, если мы уже теряем баланс и голодаем, я читала книгу Пола Брега, но я не согласна с ней. Потому что все то, что я выучила вот по этим научным работам, по своей логике, я понимаю, что голод, ложный сигнал. У нас был пациент, который голодал по Библии, там, по советам 40 дней. Хотел Христом стать. Но умер бы. Умер бы точно так же. У него не функционировали больше ни желудок, ни поджелудочная железа, ничего не вырабатывалось. Восстановить его опять к этому пост. Умеренное придерживание иногда фру, фруктами это совсем не голодание. Это совсем другое. Но когда вы отбираете сигнал жизни, то не думайте, что жизнь будет бить в вас. Но это, не, ну, это нелогично. Голод не лечит, он пост помогает. Вот, вот это истина, понимаете? Но это не голод, это уменьшение аппетита. Перенаселенный образ жизни. Что это значит? Слишком много общения, тоже плохо. Это знают учителя, это знают пастора, это знают врачи. Почему сейчас врачи практически не слушают пациентов? Правильно? Практически. Пошел-вышел. Ну, примерно так. Стресс. Стресс. А чего? Стресс у меня очень удивительный. Может, я ее еще и сделаю. У меня много этих. Но стресс – одна лекция такая. Она необычная. Неправильное окружение, искусственное. У нас были пациенты из Японии, маленькие девочки. Я не помню, сколько им лет было. 10-14. И она все время бегала здесь. Бегала, бегала, бегала. Спрашивали, почему ты все время бегаешь? Вы не понимаете, в Японии нет травы. Там только скверики. Я должна тут набегаться, чтобы там уже жить в этих... Маленьких домешках и вот там. И она бегала круглые дни все время, <связано> чтобы было потом, да, Что вспомнить и жить вообще, да. Поэтому у нас искусственное, и когда люди миллионы платят за, за квартиры посередине какой-то там площади, и вблизи больших магистралей, я это не, не понимаю. Эпигенетические влияния. 80% заболеваний. То есть, что это значит? Это то, чем вы себя окружаете. Люди любят про генетику, что все внутри. Вот мой дед, мой бабушка, кто-то мне дал это. Неправда. То, чем мы себя окружаем, гораздо больше влияет, 80%, на наши заболевания, то есть наша безрассудность, чем то, что генетически. Генетические болезни можно... Вылечить за 2-3 поколения можно. Это сейчас доказано. Меняя окружение. Посмотрите, это гарвардский слайд. Он очень невнятный. Но поймите, пожалуйста, это левая сторона, это правая. Вот здесь с правой стороны мыши, которые ели атлибутом, сколько хотели. Они ели, тасились. Они были нечистые. Их вот шерсть была такая вся и, да, взрешенная. А на левой стороне у них начали рацион снимать, как работа показывала. И вот 39 месяцев промежуток. Это недокормленные в хорошем физическом, а это перекормленные. То есть ели сколько мещались. Как сохранить в такой сложности наш организм? Если, теперь вдумайтесь в это. Человеческое тело состоит 1 плюс 24 нуля клеток. Квадриллионы. Это человеческое, это вы выстроены, все вы. 50 тысяч клеток умирают каждые 3 секунды. Вот вы здесь сидите, каждые 3 секунды 50 тысяч погибает, но умирает. Но они должны же заменяться новыми. Откуда брать энергию, вещества, силу? потом никогда не возобновляются клетки если у вас нет заряда и кигай то есть цели жизни Да цели жизни для кого-то кого-то любить для кого-то жить если вы хотите заболеть и быть разрушенным делайте все что здесь написано переутомление деньги должны служить для чего-то зачем их зарабатывают? Но если мы переутомляемся для того, чтобы больше-больше-больше-больше, первый миллиардер знал эту истину. Голод. Видите? Это разрушение. Это никак не может быть исцеление. Недостаток кислорода. Что вы здесь дышите? Дышите кислород? Ну вот. Духовный аспект, отсутствие мотивации. Это самая серьезная причина заболевания. Жир. Большое количество животного, белка в пище – но там лекции, лекции, лекции, лекции. Гарвард, Стампта. Все, что объясняет, почему и как. Лучшие ученые. Отсутствие активных движений. Вот вы получаете, стрелочки, начинается болезнь. Неправильная пища, недостаток движений, недостаток воды, разожжение гнев. У нас была борьба с одним пациентом. Он мне сказал, не говори про воду. Я говорю, почему? Не хочу и не пью. Я говорю, человек не всегда ощущает свои нужды. Надо обдумать, как ты живешь и для чего тебе нужна вода. Просто весть должна дойти и для разума. По нашему образу жизни, как я уже сказала, ваш организм делает вывод, нуждаетесь ли вы в вашем теле. Десять заповедей о сохранении молодости. Хотите? Очень коротко. Это из очень многих работ. Это совместная работа медиков, психологов, диетологов. Я на одной большой симпозии выступала с этим.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 Это Стэнфорд. Очень интересная работа. Я даже в женских журналах писала статью про нее. Первый грызун в одиночную камеру, как смертник. Нет движения, все время кушает, пища есть. Движения нет, сидит там один. Общения нет, движения нет, пища есть. Носить пища не все. Второй. С 10 по 12 принужденные движения. Всех флеткой... На этот. А знаете, что еще ученые сделали? Вот сюда, они электрический ток. Да, жутко. И в этот, как они прислонялись к этой решетке, они получали легкий ток. И освобождались они только, когда они тут бегали. И бедные эти грызуны, вот с 10 до 12, тут все время. Друг друга били, чтобы быстрее туда, на эту, получить. Третий, свободный выбор. Вот тут уже ели, когда хотели, гуляли, когда хотели, и общались с ними те, которые их кормили. Теперь смотрели их длину жизни. Как вы думаете, кто умер первым? Вот этот, совершенно правильно. Самая короткая, самая короткая жизнь. Вру вру вру извиняюсь вот кто принужденное, принужденное движение а, извиняюсь честно вот мой мозг делает иногда эти вторые эти первые эти жили полтора раза больше то есть принужденное движение принуждение еще более опасное, чем отобрать у человека что-то понимаете даже это хуже если долбить каждый день Делай, делай, делай, делай, делай, делай, не делай, не делай, а эти были вторые, да, но у этих на полтора раза жизнь продлилась, свободный выбор, что там точно, тут да, тут стресс, но тут тоже же, но даже это хуже стресс, принуждение еще хуже стресс, чем вот это, да, ну, вот так, такой был результат. Всякого рода движения, пусть ими будут физические упражнения, пусть это будет ходьба, пусть это будет бег. Я маленькая, короткая, я бегать не, не могу. Только маленький, быстрый бег, 60 метров я побеждала, но длинный я умру. А ходьба, пожалуйста, плавать и все остальное желательно выполнять ранним утром. Как солнце встает. И вот эти исследовательские работы показали, что результат... И выгода от этих упражнений больше всего. Все гормоны, которые действуют в человеческом теле, как раз они пробуждаются утром, они начали двукратную свою работу. И человек не был опустошен. Что эти активные гормоны, за что они ответственны? За стабилизацию сахара в крови. Так, что мы получаем? Информацию для диабетиков. Что мы узнали? Если утром заниматься, хорошей гимнастикой, то это стабилизирует быстрее наш, нашу сахар в крови. Второе. Повышенная сопротивляемость к болезням иммунной системы. Помощь процессу пищеварения. Защита от аллергии. Аллергию можно вылечить с такой программой. Производство энергии. Человек получает энергию больше, потому что гормоны выше. Пониженные уровни всех этих показателей может стать причиной физического стресса, физического. Но у нас есть лекция, не знаю, вы ее слушали или нет, физический и эмоциональный стресс, они разные. Ни в одно другое время дня они не бывают на таком высоком уровне, наша гормональная система. И упражнения в это время помогают возрастать этому уровню так, что пациенты, страдающие от разных-разных недугов, могут особенное благо получить. И в том они не будут в стрессе. Если же нет возможности утром-рано, но любое другое время. Важна регулярность, это может быть даже важнее. Нужно также, чтобы по меньшей мере прошло бы... Если вы, вот вы покушали обильно, немножко что-то сделали, два часа должно пройти, чтобы вы занимались такой трудной физической ну, обсуждениями. А раньше приема пищи, ну хотя бы 20 минут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 Терпя внутренний гнев, ненависть. Люди совершенно об этом не думают. Угнетение, раздражение. Человек не, не, не других больше убивает, а сам себя. Наконец, вода. Источник здоровья, красоты. Но только если мы знаем правила. Один из самых эффективных методов выздоровления. Во время афганской войны я читала один бюллетень, одного журналиста, у которого были очень сильные боли в кишечнике, сильнейшая язва и начало уже рака. Он попал в афганскую больницу, в тюрьму, и кроме воды ему ничего не дали. Как вы думаете, как он оттуда вышел? Здорово. Да. Он писал отчерк об этом. Сколько воды нужно пить? Давайте посмотрим очень быстро. Вы, наверное, знаете это все. Но... Мы вообще состоим из жидкости. 60-70% веса здорового человека. Да. Люди могут находиться в течение недели без еды, но несколько дней без воды, и мы иссякаем, у нас нет сил. Мы можем терять половину своих белков, это не страшно, не подвергая себя вообще-то реальной опасности. Но 10% потери жидкости – чувство утомляемости. Я нашла сегодня... Из Библии, подтверждение этого. А это Исаия глава 44, 12 стих. «Не пьет воды и изнемогает». Тут говорится про кузнеца, который делает тяжкую работу с этим с железом. Работает, работает, не ест. Но когда он не пьет, он не изнеможает. Видите? Вода входит, выходит из организма с мочой, при дыхании, потоотделении, из поражений, Но она должна быть возмещена. Количество таких потерь в среднем 1,5 до 2,5 литра в сутки. И вот здесь зависит от человека, от его роста, от его веса, от заболевания и от образа жизни. Но что важно знать? Золотое правило. Один стакан чистой воды на 10 кг веса человека в день. Но, естественно, на пустой желудок. Не думайте, что пить вместе с пищей, как вы видите в кинофильмах и там везде на экране, что это правильно. Это неправильно. Это вы разжижаете желудочный сок, и вы вместо блага получаете зло. Воду можно принять все время, но прекращать за полчаса до еды и начинать. Теперь опять зависимость индивидуальная, как пищеварение. У кого тяжелое, у кого быстрое, но в среднем от двух до трех часов. У кого очень быстрое и умеет есть нежирную пищу и быстро, может и полтора быть. Правильное употребление воды, что оно вам дает? Оно нужно для создания правильного количества слюны. Люди говорят, мы не можем кушать пищу, дайте нам пить. А знаете почему вы не можете кушать? Потому что у вас не вырабатывается слюна, которая единственно нужна для употребления пищи. Если вы раньше воду не пили, слюны нет, вы сидите за столом и drinking, drinking, drinking, drinking. Один стакан, второй стакан, третий. Желудок полный, все там. А если бы я вам сделала биопсию вашего желудка, бы вы видели, как гнилые куски там плавают. И они совершенно не разлагаются. Вы идете на следующий прием пищи, drinking, drinking, drinking. Следующие куски, они еще не успели. Пьете и ешьте и пьете ешьте и пьете, пьете и начинается беда. Желчи, почему столько камней желчи? То же самое беда. Люди не знают такой простой истины. Не было бы этих желчных камней и не было этих всех операций. И когда немецкие ученые сказали: "О, мы лечим желчные камни", с тем, что они начали опери прооперировать желчный пузырь. Я читала эту статью и думала, какой кошмар, какая, какая жалость. А куда теперь камни будут образоваться? Проблема-то не решена. Даже для количества крови, для восстановления правильного процесса пищеварения, от момента попадания пищи в рот до вывода поражнений все это важно. Если вы не пьете достаточно, вы можете очень легкий эксперимент делать. Моча должна быть светлой. Если она у вас темная, значит у вас жидкости мало. Не жидкости вообще а воды мало. Вы не допили ее. Воздух. Он необходим для работы головного мозга. Удивительно, почему вам дается мангостин. Внутриклеточная работа основывается тоже на приобретении кислорода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 Получить ее через пищу. Немножко солнца и плюс пища. Американский журнал «Клиническое питание». Там была очень удивительная статья. Есть и уровень витамина D у людей недостаточно. Между прочим, D-витамин снабжает из кальция. D-витамин гарантирует и уровень сахара. D-витамин нам нужен для гомеостаза.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 Радость и мир. Это жизнь без стресса, гнева и раздражения. Если вы спросите у ребенка, почему он радуется, он сам не знает. Радуюсь, потому что радуюсь. Солнце, птички, любовь, все хорошо. Ну, да-да, очень, очень красивый мальчик, да, очень милый. Мы идем опять к нашим грызунам, подопытным. Я вам покажу наш нейрон. У нас нейрон, это нервная клетка, у него такое есть, дендрит, это как ручки, это тело и хвост, который называется аксоном. И вот эти подопытные, значит, первая была у нас эта, которая одиночка, которой мы дали все, но он был один и тоже в стрессе. Вторая была, которые должны были бегать, но в этой клетке они немножко изменили этот опыт. Это уже другой институт делать. сейчас я вам скажу, что тут было. Тут дали им, это кодекс хамбурапии. то есть подопытные грызуны жили так, как они живут в природе. Дерутся, отбирают пищу и сильнейший получают больше. Но вот это, эта клетка, борьба. В этой клетке началось общение того, который за ними ухаживал. Каждый день женщина, лаборантка, немножко их вот так вот гладила. Как это по-русски? Щекота. Ну да, чесала. И вы знаете, что на основании этой научной работы один большой институт в Америке, который занимался с недоношенными детьми на основании этого знаете что главная медсестра и главврач делали когда детей в инкубатор они наняли одну медсестру которая ходила и этих недоношенных детей все время трогала на отношении у меня спросили это невероятно но я действительно видела и все эти работы и видела как там работали но что они сделали сначала они сделали механические они сделали такой винт туда в этот инкубатор и любая медсестра приходила помогала это механическая факт но щекотели и гладили не было результата пришла очень умная медсестра от всех отодвинула говорит я буду сама делать и начала. Они заработали столько денег, потому что их дети вынашивались на месяц быстрее, на месяц быстрее выходили из этого инкубатора. Только на основании вот этой научной работы вот этого фактора, когда мы слышим какой-то факт, нам нужен еще разум, чтобы его понять и как его делать. Вы видите, как длина жизни: 600 дней одиночка, 700 дней в борьбе, но 950 дней у тех, у кого любовь, нежность, забота, все, гладить надо, ласка. Когда ты чувствуешь, что о тебе заботятся, но ну это, наверное, самое большое счастье в жизни. И видите, когда измерили их нейрон, то нейрон у этого которые гладили и занимались он был весомее он стал расти дендриды ручки эти были более длинными а это значит что у них было боль, больше соединений нейрон с нейроном и они были больше как это такое слово найти воображение работало больше и они находили из любой ситуации выход оптимистами стали и десятая последняя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 Хорошо, что дает деньги. Это было высшее, высшее. Приходит парламент. Получаем листы. Смотрю. Ну, подсматривала. Там целый лист написан. Целый, полный. Я быстро шмык в свою комнату. Шмык на коллегии. Давай, Скажи мне быстрее, скажи, ну что еще написать? Ты подскажи мне, пожалуйста.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 разрушить. Единственное топливо для жизни – это действительно значение любви. Пустой, безжизненный сосуд без любви. Одна ненависть. Человек уничтожает сам себя. А любовь вечна. Бог есть любовь. Я читала недавно одного корейского ученого. И мне очень понравилось, я хотела дополнить лекцию, но не смогла это на этот раз сделать. И мне очень понравилась его цитата о жизни на этой планете. Эта жизнь здесь всего лишь путь. Это путь с этого мира в вечность. Если бы мы не родились на эту планету, мы бы никогда не узнали вечность. И у нас никогда бы не было возможности ее заполучить. Для этого, чтобы туда уйти и там встретиться с нашими любимыми, нам надо научиться жить здесь.